Ну что, наконец-то настал этот день, и мы едем сажать картошку. Сейчас покажу. А едем мы до теплицы. Вот у нас 5 картошенок. Юлия Александровна готовит грядку. Я вот ей говорю, ты какой-то занимаешься ерундой У нас ведь есть мужик, мощный мотоблок Мощная приспособа, в которой в чан закидываешь в мешок Едешь по кайфу и все сажается Ну что, поехали на ИШ, перемещаемся У нас мама сажает 5 картошинок своих на грядку Мы сейчас покажем мастер-класс Зарядим целый чан в удовольствии по кайфу Сейчас выставляем глубину закапывания Слушай, а на какую глубину закапывается обычно? Вот считаю, вот смотри, вот так закапывает этими Z. на какую глубину обычно, на сантим... ну, штыка, Сантиметров 15, да? Ну, вот у нас так и получается Сантиметр 15 и вот эти вот штуки должны у нас закапывать. Получается. Это баронит, как пугом. Так закидывается. Это у нас картошка. Ну тогда это конечно я думаю, оно не влезет. Ну, да, это не влезет. А вот мелкие-то. Думаю... надо насортировать. Ну да. Я думаю, чан закинем, а там уже видно будет Надо ну, ну открутить еще здесь. У -у -у. Пробка. Что Пробка. Что за пробка? Ну вот, два раза меньше надо. Ну да. Так, здесь мы откапываем, откручиваем. Так, короче, я мешок вытаскиваю тут вот раскидываю Давай-давай Так И... И вот так получается Щеки выставляю Отличный завод, блин Вот сюда Где вам приходится так. Вот получается Интересно Будет она сажать или нет вот засними не как это изнутри вот то есть мы опустили получается он закидывает туда в лунку и здесь закапывает а кстати надо их сжать все таки вот так вот чтобы закапывал делаю горочку -то. катки по-другому никак думали потянет он на этих колесах да конечно по пашню врезался, не тянет картофель сажал. но мы были к этому готовы из-за этого сейчас скручиваем крылья и ставим вот такие лапти и вперед здесь у нас уже сортируется картошка Серег, что сортируется, да, картошка? да а, то есть так ты маленький ну понятно, понятно, конечно маленькие картошки сортируем и вперед ну что, тюнинганули быстренько, скинули лапти вот такие поставили, такие крутые, навороченные огонь, конечно я думаю, сейчас он должен потянуть должен, должен Надо менять, чтобы зацеп был поперек колес. Так он не Я Сейчас попробую поменять. Ну, не так. кстати, я делал по отображению к этому зацепу. То есть, вот здесь точно так же зацеп идет. Картофель из может тоже надо колеса развернуть. Но, в принципе, быстро съема меняется. Все очень легко и просто снимается. Тоже попробую поменять, чтобы не проскальзывало. О, как меняется. Оп, и колесо цепил поменяем и посмотрим как будет дальше вот так хлопочки вот видите зацеп ставлю в другое положение и там на колеса получается местами поменять ладно посмотрим слушай не тянет даже сам себя представляешь сейчас надо поменять картинку Ну вот сколько вот сейчас здесь? Смотри, глубина. Ну так-то много? Да, много. Много, давай еще убавим. Ну он даже сам не едет, блин. Что за? ерунда. Так, давай еще уменьшим. Да -да, давай вот так, да? А примерно опустить, чтобы сразу прикинуть. А. Ну вот так, плюс утопает, да? Перерезает, ну давай попробуем вот так вот, да? Меньше, то что точно нет так, это? Чего? Слушай, еще надо, чтобы кто-то туда заступил. Давай попробуем. Ты смотри, э, лунку делает, да. А, тут уже закопано. А тут-то... Вот, а ну, а, а там-то нормально. Смотри, он идет здесь, получается. Вот смотри, видишь углубление, а этот идет тут. Ну, это ты поворачивал? Ну, да. Ну, губ... ну опять же на таком расстоянии. Глубина закапан-то вообще небольшая. Маловато. Он тогда не пойдет или что? Он будет это вообще непонятно, не идет. Ну давай попробуем Как пойдет вообще что они крутиться не хотят? Да только они вон так. А где все картошины? Так они только вот первая началась Подожди, как первая? Там штуки 4. Это та, которую ну, это я, я не... тут положил Ну-ка Вон видишь, вся обойма заряженная Ааа, -а, ну да, обойма заряжена. А почему снаружи-то оказалась? Это они... почему-то крутиться не хочет? Она не должна крутиться Подожди или а нет никуда... С режимом закапывания, разоб... а, с режимом копания и сажания разобрались. Теперь надо разобраться, настроить вот эти чашки, чтобы закапывал стоп посмотрим каким шагом у нас закопала. так, что где? о, вот раз. подожди, надо глубину глубину, да, сколько? нормально ну в принципе, где-то вот так да, да, да получается закопал. вот первая просто мелкая вторая, третья да, да, да, все ну что, погнали? все нормально так, ну настроили? Серега на свою боевую точку и понесло Егор, поглядывай, если что, пустые будут обоим, и ты поправляй, и снимай, как это у нас заказано идет. А мы с Серегой... Абсолютно надо, чтобы кто-то был На мотоблоке, либо у Обязательно И тянет Все. короче я не знаю что что я делаю не так но небо очень тяжело ехать прямо а когда ты едешь прям не прямо вот картошка не закапывается чашки не работают вот на прямых участках вот здесь картошка закопана я не знаю с этим адаптером очень тяжело ехать прямо очень тяжело я уверен что в принципе если ее поставить отдельно на мотоблок то это будет как-то контролируем наверное не знаю вот сейчас опять снова выкапываем пробуем ладно тестим видишь его это криво будет, потому что колеса буксуют и короче вообще я делаю. смотри колеса буксуют, и у меня морду смещается морда смещается а я морда то она тебе не волнует так, она видишь, она в бок уходит. Да, и... Задняя часть вложилась. Ну, да, вот смотри, если да, я сейчас даже если рулить не буду, попробую вообще не рулить доехать да, прямо, он все равно будет в бок смещаться, он буксует колеса. Вот будто на колеса пошире, чтобы зацеп был уверенный. Тогда и морда не нужна, если он будет хорошо гриб но... Видишь, у тебя его управление тут. Да. Тут другое, какое-то. Тапочка, знаешь, у нее кузов впереди. В том-то и дело, блин, ну опять ерунда какая-то, блин. Давай, дубль два, будем пробовать Или типа как у этого Как у погрузчика, у него тоже рулевые колеса сзади Ну вот Не получается ехать прямо вообще с ней Просто не получается Давай снова дубль Дубль двадцать Дубль двадцать смещается и получается вон раскривушка, и нифига ничего не, не закапывает, ни картошку, ни, ни, ни картошку. Блин, а просто... пускал по концу. Так вот, вот. из-за адаптера как будто на, вперед ему все-таки зацеп в разы больше, чтобы он себя уверенно. В принципе, кар картофеля сажалка это рабочий вариант. Закапывает, выкапывает, закапывает. Может, и... Так, что у нас? Какой диапазон закапывания? Ну, в принципе, где-то сантиметров 40, да? как то уверенно. Закапываем картошку. Выкапываем. Слушай, так-то четко за закапывает. Прямо вровень. В ровень как надо. Ты здесь уже достал, да? Правда вот у нас не получается рулить. Прямо ездить. Прямо ездить. Вот это да. Кстати, тут же блокировка дифференциала есть. Может быть, действительно вот эти рычаги я их снял, но они на руль. Тут их даже закрепить некуда. Может быть, вот как раз, когда ты едешь на мотоблоке, ну а на сам... они у тебя не это что ли? А, они... Ну нет, как будто бы они равномерно крутятся. Но когда ты попадаешь зацеп, пропадает, то его вот в бок смещает. Ты начинаешь подруливать вот такая фигня. А так бы был бы дифференциал, я бы то место, которое пробуксовывает, бы его поджимал чтобы другое помогало, чтобы он ровнее шел. А тут у меня возможности такой нету получается. Только руль. И все. И вот она все через заднее место, бля. Ну, сейчас мы еще раз. Последний раз мы попробуем. Ну и будем принимать решение. Но это мучение число. Там Юля у нас быстрее все посадит 5 картошинок своих. -мо, ох! Так. Ладно, ем. У нас сейчас основная цель даже уже не посыпать картошку а просто проехаться с этим адаптером с этим адаптером с этой приспособой по прямой и просто не ну, получается проехать по прямой ну что серег давайте готов Как ему угодно, он засними, как криво уходит. Хотя стараешься, равняешь. Ну вот и получается у тебя. Вот получается, он все равно криво в бок уходит, потому что Видишь? на. Это у тебя основное ведущее, а то подключаемое. Но тут нету блокировки. Вот я ее снял, как бы, чтобы можно было блокировать колеса, потому что здесь ее никак не поставить с этим адаптером. Одним словом, вот с этим адаптером картофелес сажалка ну, неэффективно вообще. Потому что ну, невозможно попробовать проехать по прямой постоянно. Сейчас я покажу. Все время нас куда-то утягивает. Туда, куда проще. Туда и утягивает. То есть вот если участок у нас ну, вот отсюда, если здесь метр, то туда на два уходит и все. И когда идет в кривь, то тем самым вот напрямую сейчас картошка закапана. Как пошло на искос, все, она вот она вся лежит на поверхности. Да уж, да уж. Ну, настроить главное мы ее настроили. Выводы сделаны. Во-первых, чтобы работать этой картофеле сажалкой, нужно обязательно мотоблок нагружать. Причем, Серег, ты сколько весишь? 60 60 это даже мало, потому что ну пробуксует, чувствуется, что веса не хватает, с учетом, что я еще сижу здесь а, то есть блины, у меня по-моему на килограмм, на 20, блин, этого мало ну хотя они будут на носу на но носу, в принципе, будет нагружать ну и... Я так понимаю, адаптер здесь бесполезен, именно сажать картошку. А так, в принципе, мне понравилось, что она действительно как бы делает бороздочку, закапывает. Понятно, я понимаю, что нужно кому-то идти рядом и следить, чтобы каждая картошина попадала сюда в тарелочку. Но, тем не менее, закапывает, закапывает. Ну вот, с управлением, конечно, да. Мама все таки нас сделала тять картошинок, говорит, пойду посажу Говорит, на грядке, у меня полгрядки, свободная Я говорю, ты что какой-то ерундой занимаешься, блин? Сейчас я тебе покажу, как надо сажать Думаю, сейчас как, мешок в удовольствие По кайфу, но нет По кайфу и легко В удовольствие, только на рекламных роликах А вживую оно Ну вот так, к сожалению, получается Ну и, кстати, вот эти вот катки Надо ставить их во-первых, направление вот так По другому направлению вообще не работало Зацепа нету Мы пробовали Вы это видели Катки нужно шире Ну я не знаю, в два раза, да, вот наварить В два раза сделать их Я думаю, будет намного лучше зацеп Будет ехать увереннее, может быть и ровнее Короче, важно, чтобы она не пробуксовала В принципе, может даже и с этим адаптером поехать. Надо тестить, надо пробовать, нужно дорабатывать Нужно придумывать ну что, а мы продолжаем тестить. Кстати, по поводу даже вот этих вот колес, ну, у меня здесь я бы не сказал, что такая рыхлая земля, я не сказал, что пашня, но я вот честно не понимаю, насколько тяговые качества у этих колес, если, допустим, подцепить тот же плуг, либо окучник. Но ну, мне кажется, будет Ну, канитель, не потянет Потому что даже здесь Даже небольшое заглубление Вот мы там настроили Там же настраивается глубина закапывания Что-то с порядка 10 сантиметров Он просто не тянет В одного вообще не тянет Даже 5 сантиметров просто ну, не тянет, буксует А если еще человек садится Он еле-еле-еле-еле Пробуксовывает Очень сильно буксует а буксовать он не должен это однозначно зацепа не хватает а если к примеру паханая земля сейчас здесь уже она уже стромбовалась, сколько месяцев уже, то я не знаю как она будет работать но это чисто мое мнение я дилетант в этом во всем просто разбираюсь своими силами выясняю тесте сейчас собираем картошку но видать в этом году мы ее не посадим. Может и посадим Короче, время покажет И покупать трактор Кстати, действительно Попробовать вот эту скобу приварить К квадроциклу Кзади, к фаркопу И, и ехать А, да-да-да, вот он. Ну, слушай, зацепляют уверенно Когда становится картошки мало, картошки мало когда становится, а она не зацепляет. Вот как раз тогда нужно это. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, картошку, картошку зажала. Ладно, коленом запикнется, выкиньте клетней. колеса Ну слушай, блин, я расстроился, честно. Просто расстроился, что, блин, такой секс просто дикий. Честно расстроился, просто нахуй. А я, мое, я думал, блин, он будет. он будет работать, но вот эти колеса однозначно, дело в колесах колеса надо дорабатывать, это 300% потому что у ну, нету зацепа, я не понимаю, а по тогда как бы он поехал? Да никак. никак бы просто не поехал, если вот лютая пашня вот как вот было, да? он бы как бы поехал? он бы вообще бы не поехал с такими колесами вот просто делают, ведь вот это это оригинальные Невовские колеса Для чего они? по глине ездить как вот? Прям вот, ну, не хватает зла, блин. Что за ерунда? Берешь за такие деньги, блин, кусок говна, железо, блин. Ой, как в Формуле-1 колеса меняется? Такие деньги, блин, и не могут доработать, блин, они же, ну, профессионалы ведь, ну, какая-то должна быть, как-то должны ведь проводить испытания я не знаю своих вот этих вот всех приспособ да просто банальное испытание дали там какого-нибудь фермеру там и сказали на держи тест и скажи свое мнение а такое чувство с видео где-то посмотрели фотографию О, о, давай сделаем вот так Хорошо. и все и сделали сделали бы еще бы еще тоньше блин этот адаптер тоже колесико тоненькое, велосипедное бы поставили чтобы вот конкретно была жопа по идее должно работать да, да, работать. Да, само отвалится Сейчас пока едем, все отвалится Мы прощаемся с вами До следующего Так скажем, попробовать мы все равно должны Попробовать мы все равно должны Я буду находиться Сидеть жопой на баке Картофель и сажалку мы цепляем к задней части мотоблока и едем вперед. Попробовать мы все равно должны, как же все-таки получится. Тем более отверстия, вот эти отверстия, между всего, очень идеально подходят вот сюда, на это отверстие. Так что, но это будет следующая серия.